я хочу пить вино, я открою тебе тайны этой вселенной Я куда-то спешу. мне теперь все равно Не растворяйся, виденье, постой Монеты другой. А здесь в моем мире кружится холодная вилка. Ангел, останься со мной. Просто останься со мной. Я уже снова жив, я хочу бить вино. Я открою тебя.